Все, запись пошла. Еще раз всех приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре. Тема у нас сегодня продуктовая. Я расскажу вам о некоторых продуктах из нашей линейки Wellness, а именно про коктейли и витамины. Расскажу, для чего они нужны, для кого они нужны, как их применять правильно, да. И свою историю применения этих продуктов тоже поделюсь. Ну, давайте для начала познакомимся с кем, может быть, мы первый раз видимся, да? Меня зовут Таблеева Евгения, я структурный директор компании «Арифлэм». И в «Арифлэм» вообще очень-очень давно, <laughs> еще с момента, когда у меня даже не было паспорта. <coughs> то есть мне еще не было 14 лет, когда я уговорила маму зарегистрироваться в «Арифлэм». Вот, и «Арифлэм» для меня это как вторая семья, это... Ну, это вообще образ жизни, так скажу. И, соответственно, wellness это тоже часть моей жизни. И вообще любимая категория продуктов у меня это именно серия wellness. Давайте маленечко обратную связь сделаем. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас уже пользуется продуктами wellness. Напишите, да, пользуюсь, да, может быть, напишите, чем вы пользуетесь. А если есть какие-то результаты, тоже напишите. Если пока вы не в курсе, что это такое, не пробовали, да, тоже напишите в чате. Так, Ася пишет, пользует, похудела на 5 килограмм. Угу, молодец. Коктейль витамины. Витамины себе ребенку. Я, муж, пьем витамин, витамины первый месяц. Ага, света пишет. Так, а есть те, которые никогда его не слышали, может, про балансы еще не пробовали, а тут все пишут, как будто бы уже давно все пьют. Нет таких, слушайте, или вы стесняетесь писать, да, что вы еще не пробовали? Ну ладно, не будем тратить время на это, да, давайте начнем. А вообще линейка Вел у нас очень такая обширная, да, у нас в этой линейке представлены белковые коктейли, белковые супчики, белковые батончики, плюс взрослые, детские витамины которые продаются как по отдельности, так и в комплексе. То есть это и комплекс витаминов, и омега-3 рыбий жир, да, и еще астексантин. И что я хотела бы вам изначально сказать. Да, то есть я смотрю со стороны обывателя, обычного да, человека, который возможно, смотрится такой стороны, что вот я пришел <coughs> в косметическую компанию, а тут какие-то витамины, да, какие-то коктейли, какие-то супы непонятные. То есть я раньше, когда у нас появился Wellness, я именно так и думала, то есть, так вот именно к этому и относилась. И я как бы всегда начинаю объяснять людям, что такое Wellness со стороны определение, да, что такое БАДы, биологически активные добавки и что такое пищевые добавки. То есть, чтобы человек понял вот эту вот разницу, потому что очень многие люди просто почему-то скептически относятся к БАДам, да, и не понимая до конца. Почему они сами к этому так относятся? Да? То есть, ну просто БАДы-БАДы как-то на слуху приелось, да. Раньше, может быть, какой-то опыт был негативный, применение да? каких-то других БАДов, и ну, почему-то как-то негативно многие относятся, но не все, естественно, да. Я прошу прощения, да, сейчас ребенка появлюсь, я у него на экране, чтобы он меня увидел на экране. На глазах, ладно, а то никак не успокоится. Друзья, как меня видно, как слышно. У нас тут отказываются без мамы сидеть, поэтому будем вдвоем проводить вебинар. Не знаю, насколько нас хватит, конечно. Да, друг? Да, давай, тихо, ладно. С мамой будешь сидеть хорошо. Помощник, да. Ну ладно, поехали дальше. Вот. И э, я начала говорить про разницу, да, между ВАДами и пищевыми добавками. То есть люди э, боятся почему-то, некоторые, я не говорю про всех, да, некоторые понимают, э, что ВАДы это необходимость, да, то есть это биологически активные добавки к пище, которые дополняют наш рацион необходимыми элементами. Да, то есть то, что мы недополучаем из пищи, мы можем дополучать с помощью таких вот биологических активных добавок. И часто люди ошибаются, да, когда думают, что лучше я буду есть, питаться нормально, да, и тогда мне не нужны будут никакие пищевые добавки, биологически активные добавки. Но люди почему-то не боятся есть. Колбасу, да, кур, гриль, например. Да, Какие-то такие вот продукты, которые кишат просто пищевыми добавками. То есть э, э, это такие э, э, вещества, которые добавляются в продукты э, в технологических целях. То есть это усилители вкуса, консерванты, усилители аромата, э, усилители цвета. Да, то есть это такие вещества, которые продают Нужные свойства продуктам, то есть если вы ну, смотрите хотя бы маленечко телевизор, да, иногда, то э, знаете, что, например, если, э, когда делают колбасу, она не такого цвета, как мы, э, когда ее покупаем, розового, красивого, да, она серого, такого неприглядного цвета совершенно. А красивого цвета, такого, чтобы мы хотели ее есть, да, ее делают с помощью пищевых добавок. Вот. И поэтому не нужно путать эти два понятия, БАДы и пищевые добавки, да, и нормально относиться именно к активным тинодобавкам, то есть это те вещества, которые созданы для того, чтобы дополнить наш рацион, чтобы он был полноценным, то есть чтобы наш организм получал все необходимые вещества, которые они получают из пищи, чтобы он получал вот из таких вот продуктов. Да. Теперь хочу немножечко буквально сказать пару слов о моем использовании Wellness. Да. Когда Wellness появился, появились сначала коктейли, было два вкуса. Это клубничный и ванильный. Даня. Так, мы, конечно, с тобой будем сегодня долго проводить вебинар. Клубничный и ванильный, и были только а, витамины Wellness Pack. Мужские и женские. С а бабушкой не, не хотим засыпать мы, поэтому <свят> вот так вот сегодня я прошу прощения. А, и я уже начала говорить, да, что мое отношение к вот этим продуктам было такое скептическое. То есть у нас всю жизнь была косметика, и тут на появились какие-то коктейли. Да. Но к витаминам я отнеслась нормально. В принципе, я понимала, что Витамины нужны, да, и я понимала, что а, в наше время а, невозможно запастись витаминами, как некоторые думают, да, я летом буду кушать все с огорода, да, некоторые говорят, и тогда я потом весной и осенью не буду нуждаться в витаминах, да. Это на самом деле миф, потому что витамины не накапливаются в организме, они, как и все остальные вещества, у нас выводятся каждый день из организма, если витамины получаются натуральные. Далее, ну, мне было непонятно, для чего мне нужны коктейли, то есть для чего я должна сама использовать коктейли, потому что у меня в сознании было такое понятие, что коктейли – это для похудения. У вас есть такое? Напишите, пожалуйста, в чате. У вас было такое мнение, что вот коктейли Wellness – это для того, чтобы похудеть? Было, да? Угу. Вот и у меня тоже так было. То есть я думала, если я и так худаю, куда мне худеть дальше, да? Хватит поглядывать. Забудь? Ну попробуй забери, но я не знаю, как он. Птичка, пойдем. А да, птичка, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, полетели, полетели, полетели, полетели, полетели, полетели. Вот. и у меня раньше тоже так я думала, то есть для чего, да, мне они совершенно не нужны. И мое представление о коктейлях и о том, зачем вообще мне нужны коктейли, почему я должна их каждый день кушать, да, правильно говорит, кушать, они а есть. По меня вот это женщины. Я вообще всем рекомендую посмотреть в интернете, в ютубе ролики с участием Ольги Николаевны Григоряны. Это научный сотрудник НИИ Питания РАМ, научно-исследовательского института питания Российской Академии Медицинских Наук, которая находится в Москве. Да? Вы, возможно, ее чаще, часто видели по телевизору на втором канале. Она ведет с Агапкиным передачу о самом главном. Вот, Сильевич Ирина спрашивает, да, разве это не так? На самом деле да, это не так. То есть коктейли – это не только для похудения. Это не средство для похудения. Я вам сегодня об этом расскажу. Это помощники, да, в похудении, очень хорошие, причем, да, но это не средство для похудения. Вот именно эта женщина, когда я попала на ее лекцию о питании, она приезжала у нас в регион, в нашу столицу. Я помню тогда, еще это было 6 лет назад, я поехала одна, не знаю, почему-то никто не поехал, я вот помню, что я была одна с нашей командой на ее лекции, и я прям сама себя каждый раз благодарю, что я поехала тогда на эту лекцию, потому что именно она дала вот это понимание вообще, что такое правильное питание. То есть в принципе, тогда, да, 6 лет назад, уже седьмой год, как у нас Wellness появился, мы вообще как-то не задумывались о том, как мы питаемся, что мы едим, что вообще о правильном питании, в принципе, мысли даже не было, честно говоря. И я не знаю, если бы Wellness не появился, <laughs> пришли ли бы мы к этому когда-нибудь. Хотя сейчас, конечно, здоровый образ жизни входит в моду, да, вы замечаете, что все больше людей начинают правильно питаться, заниматься спортом, да. Вот. Ну, у нас тогда такого вообще не было понимания. А, также эта женщина донесла понимание важности, inertain, да, почему это важно. А, донесла понимание нужности продуктов Wellness, потому что продукты Wellness на самом деле это а, метаболические корректоры. Вот, пожалуйста, я хочу обратить ваше внимание именно на это определение, то есть запишите прямо куда-нибудь себе и каждый день читайте, это, это словосочетание да, «метаболические корректоры». Вы понимаете, что такое метаболические корректоры? То есть метаболизм — это обмен веществ, да, а метаболические корректоры — это корректоры обмена веществ. То есть э э э э все наши обменные процессы да, они корректируются. У кого-то что-то нарушено, да, все наши болячки откуда идут? Да, от неправильного питания, от стресса, да, от нервов, как говорят. Вот. и поэтому э, продукты wellness этот как сейчас вот для меня это вообще незаменимый час я не знаю как бы я жила наверное если бы не было wellness сейчас наверное желудки давно болели бы у всех уже вот. и также она донесла еще понимание уникальности этих продуктов потому что действительно этот продукт а именно началось все с коктейля они исследовали у себя в институте питания, да, в своем. У них люди лечатся от ожирения, там начинают 150 кг у пациента, у них, и они этот продукт исследовали буквально до клеточного уровня. И вообще компания Reflame была первой компанией, которая предоставила добровольно на такое исследование, свой продукт, то есть не как вот, обязательно есть да, проверки, которые должны компании проходить, а именно добровольные. Компания Reflame была первой такой компанией, что их очень удивило. И когда они его исследовали, они сделали вывод такой, что пока такого продукта на рынке еще не было. Ну и в принципе его больше не будет, потому что компания компании Reflame есть патент на этот продукт. <coughs> Далее, что хочу сказать еще, да, про себя именно. То есть вот это вот, что у нас изменилось. То есть если раньше у нас холодильник был всегда забитый, чем попало, то есть это были всякие сосиски, сардельки, колбаса, коры-гриль, всякие копчености, майонезы, соусы. да, То есть то, что делает нашу пищу такой более вкусной, а, привлекательный, да, есть куда помакать там. Ну, вы меня, думаю, понимаете, да, у многих тоже пока что это есть в холодильниках, я думаю. Вот, то теперь, а, и вот эти салаты все раньше мы делали с майонезом там, ну, в общем, те салаты, которые мы делали, вообще трудно назвать салатом. Это настоящее второе блюдо, потому что столько ингредиентов, там столько вообще всего, что невозможно нажать, назвать салатом даже. То сейчас у нас холодильник полупустой всегда, и в нем присутствует только в основном это молочка, то есть творог, сметана, у меня всегда есть в холодильник, я без этого жить не могу, причем я ем творог только вообще без сахара. Я не могу сейчас даже с сахаром есть. Как, хотя я раньше вообще не представляла, как можно творог есть без сахара или без чего-нибудь там. А спокойно это ем, мне кажется, это очень-очень вкусно. То есть яйца, фрукты, овощи, да, и все. То есть никаких сосисок уже больше шести лет у нас этого нет. Хотя раньше сосиски были, это наша основная еда. Я ужас ужасаюсь, сколько мы раньше денег тратили на эти сосиски. Они же стоят вот так же, как килограмм мяса, да. Только из килограмма мяса можно столько блюд приготовить, да, ведь сосиски никчемные вообще для организма никакой питательной ценности не несут, никакой пользы. <coughs> То есть вот у нас полностью изменился состав холодильника, соответственно, это говорит о том, что мы стали более качественными, правильно питаться. В 2013 году мне посчастливилось побывать на родине Wellness, это в Швеции, в Игилёсе. Это, Гелеса ⁇ это не какой-то населенный пункт, это именно научно-исследовательский центр, в котором работают ученые с мировым именем, и там же делаются операции по пересадке внутренних органов. То есть это действующая клиника, она работает под знаком Красного Креста. Это часть Лунского университета, отделение кардиотеракальной терапии. То есть здесь в этих стенах пересаживают людям внутренние органы, то есть сердце, печень, да, такие вот. И мы были там с другими стенами команды «Арифлейм». У нас было два автобуса из России. И вот посчастливилось нам там побывать, посмотреть, как это все исследовалось, познакомиться с создателями Wellness. Вот буквально пару фотографий, несколько фотографий я вам здесь закинула. На нижней фотографии, давайте сверху начнем, да, там, где мужчина в белом халате, это Стик Тен, это создатель коктейля Wellness, это врач-кардиохирург, я чуть попозже на следующем слайде про него скажу, <coughs> через парочку слайдов. И внизу это его сын, он работает как бы тоже в этой клинике, он проводил для нас вот эти вот... Экскурсию, можно так сказать, да, на таких аппаратах происходит тестирование различных продуктов, то точнее влияние различных продуктов на организм человека, то есть к человеку подключают вот эти всякие присосочки от аппаратов и, например, человек что-то съедает или выпивает, и показатели из его организма передаются на экраны компьютеров. То есть таким образом проходит исследования организма. То есть как тот или иной продукт влияет на организм. Да, Ася спрашивает, Вася Еготин тоже туда поехал? Да, сейчас партнер нашего проекта Вася, Василий Еготин находится как раз таки в Швеции. Вот они, он выиграл <клес> конкурс. И... 26 человек с России поехали, ой, с Россией, с разных стран СНГ, поехали тоже в Эгилёсу. Он сейчас тоже находится там. И какие у меня результаты лично по применению Wellness? Да, я сейчас буду, конечно, говорить про эти продукты, я просто вначале хотела вам рассказать про... Результаты моего применения в Wellness да, уже седьмой год, и повторюсь, мы применяем всей семью эти продукты, абсолютно все, и витамины, и супы, и коктейли, и батончики, и детскую омегу я даже сама пью. <coughs> вот. а, то есть, во-первых, это, конечно, иммунитет. То есть это самое-самое первое, потому что если раньше я болела каждый раз, как только вспыхивала какая-то вот, ну, как это называется, я уже забыла. Ну, когда все болеют, да, сезон начинается простуд, да, я тоже вместе со всеми за компанию болела. То есть это как минимум три раза за зиму, потом весной, ну, летом так более-менее нормально адаптируешься, да, потом начинается осень, опять болеешь. И это всегда проходило с температурой, ну, как обычно у всех людей, да. То сейчас я... Не скажу, что мы совсем не болеем, конечно, инфекция, они есть инфекция, они ходят везде, и никто от этого не застрахован. Мы, если заболеваем, то это буквально 2-3 дня, это без температуры, я уже не помню, когда у меня в последний раз была температура. И... Я просто двойную порцию витаминов выпиваю, астаксантин, который есть в витаминах, чуть попозже покажу. Я выдавливаю прям иголочкой капсулу, протыкаю, и если болит горло, чувствую, да, маленько начинаю хрипеть. А я выдавливаю прям на горло, и на следующий день уже ничего не болит, то есть чувствую себя хорошо. И переносит это все на ногах, то есть никакой такой особый... Um, как обычно бывает при простуде, да, так ну, ничего не охоту делать, вообще такого стейн давно уже и не испытывала. Uh, следующее, что у меня лично поменялось, это ногти. <laughs> у меня это была больная тема вообще всегда. Я даже училась наращивать ногти, потому что у меня ну, как-то не было никогда ногтей, а когда у учёных нет ногтей, да, они хотят, чтобы они были. И вот начинал наращивать там ерунду, в общем, заниматься. Ногти у меня всегда были тоненькие, и как только появлялась длина, сразу она все, отваливалась у меня, то есть ломалась, крошилась, как то назвать, я не знаю, девчонки меня поняли, да. Вот, а где-то через год после того, как я начала пить Волна Pack, то есть витаминки наши, да, у меня стабильно стало, стали ногти всегда быть с длиной, то есть хотя бы миллиметр, но он есть, он не ломается, то есть и я заметила это, когда мне уже пришлось их постоянно подпиливать. Вот, тогда я заметила, что у меня ногти стали крепкими. Естественно, энергия, да, то есть, ну, когда иммунитет повышенный, естественно, и сил больше, и энергии больше, да, это как бы все взаимосвязано еще что, какой результат, да, это спокойное отношение к сладкому. То есть, если раньше я вообще была такой сладкоежкой ужасной, <laughs> я не скажу, что я сейчас не люблю сладкое, да, я его люблю, естественно, да, но я спокойно к нему отношусь. Если мы раньше, когда вот еще у нас был тот старый холодильник, который я показывала, да, мы могли с сестренкой, вот Ань, это здесь, да, подтвердить, <laughs> мы могли за неделю два-три раза вот таких мешка купить сладостей, причем это были какие-то там орешки со сгущенкой, да, такие вот ну, необычные крикеры печеньки, да, а вот именно такие с начинкой, с поливкой, с шоколадками, такие с сгущенкой, да, мы таких вот 2 три мешка могли за неделю покупать, и на это уходило ну рублей 200-300, наверное, за мешочек, и у нас мама заметила Потому что тогда мы еще жили все вместе, да, это было 6-7 лет назад. Мама заметила, говорит: Женя, вы заметили, что вы вообще перестали покупать вот эти вот сладости. То есть организм насытился питательными веществами качественными, да, то есть белками, жирами, углеводами, то, что нужно организму, и перестал запрашивать ненужные углеводы, то есть то, что мы раньше все, чем мы раньше питались, в принципе. Да. Вот. ну и еще один результат, это самое главное, наверное, да, это, ну, вообще беременность у меня была такая легкая, вот. Спокойно, как бы и без токсикоза я отходила, ровно 40 недель три 3 дня, ребенок родился 4 килограмма 100 грамм, богатырь большой такой, мы сами не ожидали, и роды, в принципе, прошли легко, то есть... И всю беременность я, здесь сейчас покажу, да, принимала по два пакетика Wellness Pack а в день. То есть вот коробочку коробочка а, да, она здесь 21 пакетик. Я всегда принимала по два пакетика. Хотя в день суточная норма – это один. Да, я вот так вот пила и сейчас тоже пью вот так вот по два пакетика. То есть у меня вначале был геноглодин, чуть-чуть пониженный, и потом... Мне выписали железо, чтобы попить, да. Я не стала пить железо, я просто дополнительно стала пить вторую упаковку Wellness Pack. У меня все анализы пришли в норму. Я так пила примерно со второго месяца беременности до конца беременности. И сейчас продолжаю, пока кормлю грудью, пока еще пью по два пакетика. Одну себе, одну ребенку ну вот так как бы да как будто бы вот я чувствую что мне этого как бы хватает мне от этого хорошо я себя чувствую вот. и а, коктейли супы батончики да то есть я без ограничений вообще принимала то есть многие спрашивают можно или нельзя да при беременности при кормлении грудью а, эти продукты да ну я не знаю, как ну, пытаться доказать, что это можно, да, это мне кажется, у человека должно быть четкое понимание вообще, что такое wellness. У меня вообще стопроцентное доверие к этому продукту, да, даже тысячу процентное доверие. И ну вот сами подумайте, да, некоторые спрашивают, а можно детям давать, да, коктейли, супы, батончики? Вот сами подумайте, да, вы детям даете чипсы, сухарики, всякую фигню, простите, да, не то, что не полезную, а вредную. А здесь коктейли, супы, батончики – это сбалансированная еда из натуральных ингредиентов, без всяких красителей, консервантов, без ГМО, да, производящихся по самым строгим стандартам качества, естественно, это можно. Да, Если взять беременных, то они иногда такое могут съесть, да, что тут здоровому человеку не пожелаешь, а да, беременные могут съесть. Поэтому, конечно, на упаковках на всех, вот возьмите коктейль, да, возьмите витамины, на всех упаковках будет написано «беременным» во время беременности там, проконсультироваться с врачом. Это не значит, что нельзя. Просто а, данные продукты не тестируются на беременных женщинах. То есть ни один такой продукт не тестируется на беременных. Но наши орифленовские мамы все уже давно протестировали. И вообще, когда Wellness появился, у нас был бэби-бум настоящий. То есть те, кто давно не мог забеременеть, да, они ушли быстренько в декрет, вообще был настоящий бебель примерно через год, как появился Wellness. То есть он действительно восстанавливает организм на клеточном уровне. И, естественно, этот процесс не быстрый, да, восстановление организма. То есть это не значит, что вы пропили одну упаковку в и все и вы сразу, если не могли долго забеременеть, вы сразу забеременели и родили, да? Естественно, организм должен полностью восстановиться. Организм полностью восстанавливается через год. Вот. Кровь восстанавливается через три месяца, полностью организм обновляется через год. Поэтому ждать чуда от одного приема от одной коробочки, да, от одной коробочки ПЭК, от одной коробочки коктейля, это ну, глупо. Вот. Маша просит чуть-чуть про батончики рассказать. Но у меня в этой презентации нету про батончики. Ну, что про батончики сказать? Батончики – это отличный перекус. Да? Это тоже три вида белка. Соя, горошек и молоко. И плюс злаки. Да? То есть это отличный вариант как замены сладкого, в чаю, например, да, это отличный вариант перекуса, отличный вариант фитнес-перекуса, когда идешь с тренировки, чтобы не напасть на холодильник в голодном обмороке, да, можно скушать батончик. И вообще-то я всегда, например, держу батончики у себя в сумочке. И что примечательно, они жажду не вызывают. То есть если съешь обычный батончик с Марс или Снекерс, да, ты захочешь пить. А вот от наших батончиков такого нет. <клёх> Дальше. Теперь уже давайте непосредственно расскажу вам про продукт, да. Создателем коктейля wellness и также «Супа» является профессор Стикстен. Я уже начала про него раньше говорить, да. Вообще в Швеции есть такой закон, что для того, чтобы... Когда ученому дают ученую степень, да, он должен ее каждый год подтверждать. Если у нас в России такой закон тоже есть, и у нас ученый степень дается раз и навсегда за какое-то одно открытие, да, то в Швеции маленько по-другому. То есть там, если... Каждый год не делаешь открытие, у тебя эту ученую степень забирают. И нужно подтверждать постоянно. То есть это человек, который сделал ни одно открытие, и одним из его изобретений является аппарат для восстановления донорского легкого. То есть этот аппарат позволяет не только перевозить на дальние расстояния донорское легкое, но еще и лечить его в процессе перевозки. А также его изобретением, его открытием является инструмент механической компрессии сердца Лукас. Нам его показывали в Гелёсе, как он действует. Он сейчас есть в каждой корейце скорой помощи по всей Европе. Благодаря этому аппарату спасаются жизни людей, которые перенесли инфаркт. Такой у нас вебинар. Вот я тебе дала. Все. Все. Мабушка, лучше им скажи. Мама, здесь никуда не ушла. Хорошо? Все. Опять на 5 минут выйти, да? Все, все. А кто там сидит? Смотри. И на таком же уровне находятся также его изобретения, это наши коктейли и супы. То есть я почему об этом говорю? Да, потому что вот поймите, да, на, как, на каком уровне находятся вообще наши продукты Wellness. То есть это изобретение мирового уровня, это изобретение, за которое дают ученую степень. Вот это вам важно очень понять. Да? Когда я это как бы узнала, да, для меня вообще никаких вопросов больше не оставалось. То есть принимать во время беременности, не принимать, да, то есть это вообще ну, не обсуждалось. А теперь. Про коктейль расскажу, что это такое. да? То есть, как я говорила, разработан он был в Эгилёсе. Естественно, это было сделано не за один день. Да? Он исследовался 8 лет. И вообще история изобретения его такова, что... Изначально он изобретался стигмстеном для его пациентов. То есть его пациенты – это люди, которые ждут пересадки внутренних органов, я говорила, да, в эгелёсе делают эти пересадки. И такие люди, кто обычно нуждается в пересадке сердца? Это люди с лишним весом. Да? То есть у кого чаще всего случаются инфаркции, инсульты, да? это люди, у которых лишний вес и... Соответственно, таким людям очень сложно делать операции какие-либо. Для того, чтобы делать человеку операцию, он должен находиться в нормальном состоянии здоровья. Ну, остальное его тело должно находиться в нормальном состоянии, да, чтобы он вообще пережил эту операцию. И очень часто случалось так вот в практике Сигестена, что многие люди просто не доживали до операции. А те, кто доживал до операции, потом очень долго восстанавливались, потому что организм ослабленный, да, после такой тяжелейшей операции вообще очень долго вышло восстановление. И поэтому нужно был какой-то такой продукт, который заменил бы обычное питание, но при этом был бы в жидком виде, потому что таких людей, говорю еще раз, да, которые готовятся к операции, организм очень ослабленный, они принимают очень много медикаментов, и поэтому нужно качественное питание, но в жидком виде, чтобы оно поступало через катетер. И как ты был как раз-таки результатом вот этих вот, как бы, нужд, да, для этих целей он был изобретен. Изначально он был безвкусный. То есть это у нас сейчас есть три вкуса, ваниль, клубника, шоколад, да, это сделали специально для нас, для Reflame. Вот. А как он вообще к нам попал? Один из основателей Арифлейм, да, брат, у нас два основателя, это братья Роберт и Йонасов, А вот Роберт, он проходил обследование у Стига Стэна, они друзья. И как-то Стигстен просто поделился, что вот есть такой продукт стикстер ой Роберт как, бы, как вдруг был угощен этим продуктом и изначально просто его семья пользовалась этим коктейлем вот потом ну, получилось так что Роберт обыграл в теннис нашего генерального директора Магнуса Брентрема, да, а Магнус два раза моложе, чем Роберт. И тогда Магнус спросил, Роберт, как ты так в хорошей форме себя чувствуешь, да? Отлично вообще играешь. И Роберт поделился уже с Магнусом. И тогда они уже начали сотрудничать с со Стигром чтобы эти продукты реализовывались не только. Вот в таких вот целях медицинских, да, но и мы тоже обычные люди могли иметь доступ к таким продуктам. То есть, опять же, возвращаясь к тому закону в Швеции о, об открытиях, да, об ученой степени, те открытия, которые делают ученые в Швеции, в Европе, они должны быть не просто сделаны, да, они должны быть еще популяризированы. То есть, должны быть доступны доступного масса, как можно большему количеству людей. А у нас в России это обычно происходит наоборот. Да? Открытие делается и пользуется ими а, ограниченный круг людей. Так ведь происходит? Вот, в Швеции маленечко другой менталитет, и там у них это все наоборот происходит, да, в отличие от нас. И вот таким образом уже стал а, коктейль, Производится у нас в Рифле. На фото также вы видите королеву Швеции Сильвию, да, она посещала Елесу с визитом ознакомительным. Королевская семья тоже употребляет продукты Wellness. То есть, знаете, вот у нас русские люди могут подумать так, что ну это все. Фарс, да, что там королева приезжала, э, что они, ага, конечно, пьют wellness там всей семьей, это просто видимость создается, да, у нас русские люди могут так подумать, потому что у нас так в России, согласитесь, да, приглашают там какую-нибудь звезду порекламировать, да, вот и, чтобы поднять там в себе и рейтинг и продажи. Но в Швеции это такая страна, в которой совершенно другой менталитет, у которой такие дела вообще просто не делаются. И на самом деле, ну, я не знаю, хотите верьте, хотите нет, конечно, дело ваше, но королевская семья, она потребляет продукты Wellness и вообще дружит с компанией Reflame очень хорошо. Даже королева Швеции была на ужине с топ-лидерами компании Reflame. Вы вообще слышали такое, чтобы... Какая-то королева какой-то страны, да, <coughs> какого-то королевства <coughs> ужинала с консультантами компании прямых продаж. У нас вот такое есть. Это я маленечко отвлеклась, да, немного. Давайте продолжим. Итак, что такое вообще коктейль, да, из чего состоит? Тут написано, из чего она состоит, да, потому что это сухая смесь для приготовления коктейля. Это три вида белка, это белок молока, белок яйца белок зеленого горошка клетчатка в виде яблока, сахарной свекла и шиповника Когда вы будете разводить коктейль, вы берете, ну коктейль идет вот в такой упаковочке да? В этой упаковке ровно 21 порция, если вы будете мерить вот такими вот мерными ложечками вот, Мерная ложка идет вместе вот с таким вот шейкером на шейкере есть риска 150 мл. Сюда вы наливаете воды, либо молока, либо любой жидкости, холодной, негазированной. То есть это может быть сок, кефир, да, все что угодно. Имейте в виду только, что если вы будете на соке делать, это будет чуть слаще. Если на кефире, это будет чуть гуще. Поэтому каждый себе свою консистенцию со временем подберет. Я вот раньше, например, пила только с молоком. А потом, видимо, организм насытился белками, потому что молоко дополнительно белок, да, и я не смогла больше пить молоки, мне стало казаться жирно. Я теперь пью только на воде. То есть 150 мл воды и любой другой жидкости, негазированной, холодной обязательно, никаких там теплых не должно быть. Можно даже лед добавлять. Ложечку мерную добавляем. Коктейли Все это хорошенько взбалтываем в шейкере, либо если в блендере можете делать, если есть у вас возможность, да, взбиваем. И я, например, всегда переливаю в красивый стаканчик, ставлю соломинку и через соломинку кушаю. То есть кушать нужно коктейль в течение примерно 8 минут, но не дольше, чем полчаса. Потому что через полчаса он начинает расходиться по составляющим, и это уже идет порча продукта. Вот в одной порции коктейля выходит 65 килокалорий. Если вы делаете на воде, это столько же, сколько в одном зеленом яблоке. Только сравните с яблоком, да. В яблоке нет белка, <laughs> там одни углеводы, клетчатка, да. А в одной порции коктейля 7,5 грамм белка, 6 грамм углеводов и 1,5 грамма жиров. То есть это такое соотношение белков, жиров, углеводов, из которого состоит наш организм. То есть именно в таком соотношении мы должны получать из продуктов питания белки, жиры и углеводы. Поэтому именно коктейль это жидкая еда. То есть это то, что хотелось тикстен получить для своих пациентов. Поняли, да, теперь. Но это не замена еды, да, потому как мы. Естественно, имеем с вами зубы, и зубами мы должны что-то с вами жевать. Поэтому это не заменяет обычную еду, это заменяет либо перекус, либо это заменяет завтрак, либо это как дополнение может идти, да, там, например, вы сидите, яблочко плюс коктейль, вот, либо это заменяет замену сладкого, когда очень хочется, да, и а также с этим продуктом, конечно, можно снизить вес. Окей, ну, а классно все. Да. А классно все зацепили. Вообще, по суп-сихопию. Я извиняюсь, очень сильно, да, у нас истерика прям на голосе. Давай. Сейчас минутку скажу, и счастье закончила. Ой. Вот много, да? Всем привет. Так, сколько у нас человек? 25 человек. Ой, ребята, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто пьет вообще коктейли. Поставьте пятерочки. Все здесь? Пятерочки поставьте, кто пьет коктейли. Чего вы плюсики ставите? О, пятерочки, классно. Кто еще сомневается, что вообще-то как, как бы вот стоит это пить или не стоит пить? Кто сомневается, поставьте двоечки. У кого какой любимый коктейльчик? Ну-ка, давайте попробуем. Шоколадный, клубничный, ванильный, у кого какой любимый? Напишите, кто какой сегодня пил? Ух, я ж прям сегодня. Так, малыш, вот что тебе надо было, Нас не пойму Зубы я. режутся. Зубы режутся, кажется. Клубничный, шоколадный. Шоколад. Первый. Первый был клубничный. Вы знаете, а вообще вот вы любите с водой, с каким-то другим наполнительным, с фруктами, тоже напишите, какой, вот, какой у вас любимый вкус. Вы знаете, вот я в последнее время пью только вот на воде, без никаких фруктов, да, и вот только на шоколадный коктейль. Почему-то он самый любимый стал в нашей семье, самый любимый. Не знаю, вот после него чувствуешь себя бодрячком, да, целый день иногда вот вообще есть неохота, забываешь, что надо перекусывать, но это, наверное, тоже не очень хорошо, но тем не менее, и вы знаете, вот мне нравится, как когда-то я услышала, шведы сказали, что в Швеции, я это об этом говорила, нет? Что, ага, что в Швеции ученые должны делать как минимум говорила, да, вот. Еще это такой народ, им сказали, что это хорошо, что это классно, и они все пьют. А вот наши, да, как бы, вот, наверное, россияне, наша страна, у них как? У нас как же? Ой, надо подумать, да? Какой-то, вы видели там фильм, что это БАДы, и начинают ко всему это перечислять, это вообще кошмар. И вот сколько людей, наверное, пьют вот эти вот наши витамины, коктейли, да, вот сколько я слышу вообще хорошего, хороших отзывов, что людям он помогает, поэтому, ну, я не знаю, а? Вот это мы, наверное, не учитываем. Вот Ага, что тебе мешало, я не пойму, дружочек. Хныкает. Ага, вот. Так, для кого... Ага, вот эта книжка есть. У кого напишите, есть такая книга? Это называется «Наше руководство по wellness». У кого есть? Поставьте пятерочки. Вообще классное руководство. Если тут полностью расписано, вот кем, да, кем были разработаны, какие ученые принимали участие. Здесь указано все наши. Нету? Ой, обязательно закажите, я не знаю, какой код, код же есть. 51 45 34. 51 45 34, да, обязательно закажите, потому что когда у вас появится неверующая Фома и скажет: О, я не знаю, я подумаю, да. Вот, то в этом случае вы даете вот эту книгу почитать. Здесь есть и рецепты, здесь есть и из чего состоят наши продукты. Вот умные люди, они поймут. Вот. А если человек не верит, ну что с ним туда вообще спорить? Да? Так, ну что еще ты не недорассказала? Я не знаю, что ты недорассказала. А, ну вот это, наверное, она хотела сказать про Мэтт Пола, да? То есть это повар Вигелёси, который весил, если не ошибаюсь, 160 килограмм, да? Это вот такая вот большая масса человека, мужчины. Я просто подошла к тому, что я же говорила, что коктейль – это не только... Ну, для похудения, да? многие думают, что коктейль это для похудения. Угу. Да, с помощью коктейля можно похудеть, но там идет специальная система питания. То есть а, коктейль используется как помощник. Тихо Как помощник похудения. И с этим продуктом как бы очень легко худеть, потому что он не дает испытывать чувство голода. А когда человек собирается похудеть, да, он что в первую очередь делает? Он что-то себе запрещает. Не буду есть там после шести, не буду есть хлеб, не буду есть, еще что-то, да. И у человека, когда такие запреты идут, ему еще больше охота это съесть. Вот. А коктейль, он в этом случае как помощник выступает. То есть охота сладкого, выпил коктейль, охота кушать, выпил коктейль. То есть это и полезно, и питательно, и чувство голода уходит. Mm -hmm. Вот Мэтт Пола как раз худел с коктейлем. Вот сами понимаете, что с таким весом никаких зарядок не сделаешь, mm -hmm. да, спортом не позанимаешься. Единственная его физическая нагрузка была – это прогулки. Mm -hmm. вот. И он ходьба, просто, обычная да, ходьба. Он да. сам шеф-повар, он сам с Америки, и в Гелесу попал как пациент. То mm -hmm. есть лечиться вот именно от ожирения. Mm -hmm. Его, вот это родители, да, на фотографии. его они... родители? Да. Господи, я думала, это его дочка. Ой ему сейчас лет тридцать, наверное. А -а -а, 30, ну, 30. Он здесь выглядит, наверное, лет на шестьдесят, да? То есть да. такой солидный. Вот датик, ему лет двадцать примерно на -а -а. фотографии. Сейчас ему лет тридцать, наверное. И вот каким он стал, представляете, это минус три человека, по сути, да? Согласны со мной? Красавец, супер-мужчина. Прямо вот рядом стоять уже приятно, да? И Женя, кажется, в принципе, не рядом с ним, да? Вот. То есть вообще классно, как меняются люди, когда... Там, ответьте, это вам телефон... Ага. Как меняются люди, когда уходят лишний вес, лишние килограммы, и вообще легко жить, двигаться, существовать, жить хочется. Вот, у меня вес 58 пишет Талимова Асе, да. Ну, кстати, напишите, у кого какой вес, если не стесняемся. Да, кому еще хочется что-то снизить. 58, я считаю, это нормально, и правда не знаю, какой рост. Так, ты что сказала, да? Вот, 52, ну это вообще трастинка сведом на Так. Я не помню, 55, но вы все прям дюймовочки, у нас, честное слово, молодцы. Но если всегда, когда говорят, что мне, я предлагаю, как ты мне говорят, слушайте, а мне худеть не надо, я всегда привожу пример Жени. Я говорю, а ей надо худеть. Ну что, ваша дочь вообще там француженка, я говорю, она пьет коктейли? Говорю, знаете, почему она пьет? Потому что с ними легко не всегда, не всегда удосуживается нам правильно перекусить, и лучше вместо вот этой вот, как и называется, Господи, как и называется, -то? сосиски, да, бутербродов, там, ход догов я считаю, что лучше выпить вот эту вот порцию коктейля, да, и быть на веселье. Веселее сказала, да? Ну, в общем, будь весёлым. С, С хорошим настроением. да. И там дальше у меня про витамины. Давай в конце я хотела Всё. показать это. Витамины пропускаем, да? Ой, ребята, пейте, пожалуйста, витамины. Вы знаете, я про себя, Мариночка, скажу. Я буквально вот недавно ездила за грибами, и видно, я там где-то, наверное, что-то простудилась, мне кажется. Ну, не знаю я, короче говоря. Вообще в воскресенье у меня поднималась температура. Представляете, я... И что я удивилась, в моем доме не оказалось градусника. Это представьте, вот сколько лет мы потребляем в wellness и сколько лет у меня вообще не было температуры. Хотя раньше у нас было в доме по 3 градусника. И я, я чувствую, что у меня там колбасит, температура повышается, ага. температура повышается, да. Я взяла две порции витаминов, но с интервалом там 4 часа их выпила. Плюс еще два стоксантильчика, ребята, у меня через пять часов не было никакой температуры. Я вообще забыла, что у меня колбасило. Вот. Поэтому сейчас, вот, по сути, у нас такой период времени, когда, ну, когда уже осень, да, когда начинается прилипать все микробы, когда где-то кто-то чихнул, где-то там кто-то кашлянул. И вот мы находимся в этой ауре микробов, и, конечно же, сейчас миллионы людей пойдут в аптеке. А стоит один раз зайти в аптеку, там вообще скопище этих вот этих вот микробов. Поэтому защищайте себя это качественные классные витамины, которые соответствуют за старту ДНП. Вот, кто меня услышал, поставьте, пожалуйста, пятерочку. А, кто меня услышал? Представляешь? О, пятерочки, классно, здорово. Вот, ну все, ребята, вот я не знаю, кто из вас вообще еще болеет, я так это пропускаем, из чего он состоит, да? Посмотрите в этой книжечке, из чего состоят эти витаминчики, хорошо? Вот, это наша все самого встречающиеся качества, когда человек говорит, я не верю, я не знаю. Спросите у него, просто задайте вопрос, а ты вообще в курсе, что такое стандарт GMP? И после он, по крайней мере, хотя бы там, где-то поищет в литературе, там, в интернете, что такое стандарт GMP, да? То есть не кажется даже аптечная продукция, она соответствует данным стандартам, не каждая, вот. А наши витамины, соответственно, так на GMP. Так, дальше, Женя, что-то хотела сказать, подписка, это понятно, да, подписка? Я посчитала, про сколько это стоит. Сколько это стоит, она пишет, 65 рублей, либо 64 рубля, это wellness pack. 65 вот. рублей порция коктейля выходит, если по подписке, то есть да. если сравнить это с перекусом, например, да, то это вообще ну не сравнивайте даже перекус сейчас как минимум на бегу там 200 200 рублей так что вот смотрите выбирайте и 64 рубля в день это для здоровья витамины. и причем не просто витамин а комплекс витамин, да то есть и омега и аскорбинки и минералы витамины то есть все вместе не надо думать когда я там выпила одну витаминку вечером другую нет все сразу выпивайте во время обеда время что я сказала во время еды либо после. Вот и все. Простая технология, выпил, забыл и вообще забыл про лекарства и про болезни. Так, ну и вот это Wellness Life, это вообще, конечно, чудо. Чудо для, не только для вашего организма, не только для вашего здоровья, но и тем людям, которые вообще решили заниматься бизнесом. Поставьте 5, 5, 5, 5, кто занимается бизнесом, кто кого это интересует, поставьте еще раз 5, 5, 5. Нет, семерочки давайте. Семерочки. Видите, с опозданием. А, ну и ладно, пусть пятерочки, семерочки, пусть они ставят, да, нам вот. Вот, семерочки пошли. Ребята, вот если вас это интересует бизнес, то вот на этой программе лучше всего, лучше всего в плане экономической точки зрения строить свой бизнес. Потому что вот по этой подписке, по этой подписке, четвертый шаг мало того, что он приходит бесплатно. Вот за него еще дают баллы, бонуса, Вот это вот супер. То есть вы можете деньги не оплатить, но при этом продукт получаете, и при этом вы зарабатываете баллы. И ваша даже 50% скидка, которую вы используете как премьер-клуб, она тоже не теряется. Это вот классно. То есть у вас есть объем команды, Ваш личный объем. Я считаю, что это лучшее предложение Арифлей на сегодняшний день. Я не знаю, какая компания еще дает валюту за бесплатный продукт. Ну, кто со мной согласен, поставьте чтобы... Вот здесь идет, получается, угу, твоя конечно. жизненная энергия. Угу. Это 130 рублей в день, Туда входят коктейль, витамины, шейкер, дневник, Паша, wellness. Да, тише. И 100 баллов за это даю. А, а следующую картинку поставь. Там идет э, твой идеальный вес. Uh -huh. То есть сюда входит uh -huh. как ты, uh -huh. супчик. Uh -huh. И тоже был э, шейкер. Дневник Wellness, uh -huh. И шейкер подарок 41 балл. Да. Уже 153. Видишь, это ракам что есть 153 балла. Пришел четвертый шаг бесплатно, Нет, да? Был, я только что делал, да? Я в этот итоге четвертый шаг получаю. Все. Можно до коктейля. Ребят, я понимаю, что презентация закончилась с такими сегодняшними вступлениями малого лидера Рефле, будущего президента, надеюсь, да. Вот он показал, что он умеет тоже на вебинаре участвовать, поэтому, ну, он, наверное, тоже скоро начнет пить и у нас, да, я так думаю. Конечно. Легко. Вот. Ну, вам всем удачи, да, вам всем э, жизненной энергии, вам всем прекрасного настроения и ни в коем случае не болеть, хорошо? Болеть, болеть может только арифлен, болеть можно только нашим замечательным маркетингом, которым нужно чихать, кашлять, заражать других людей, да? Вот, вот это вот нужно делать, а болеть ни в коем разе. Быть лидером Арифлейм и болеть — это вообще не по-белносовски, правильно? И не по-рифлеймски. Но все, пока пошли укладывать спать, короче, малого. Жду вас завтра тех на вебинаре. Будем говорить с вами об экспресс-презентации в компании Арифлейм. Всем пока, всех люблю, всех целую, до встречи, до завтра. Пока-пока. <звук> так, куда нужно нажать?